чудесный день сегодня 17 декабря солнышко появилось просто чудненько река тренд а там впереди мост вот мы дальше пойдем к нему сегодня четверг 17 декабря по-польски чварток а больше мне нравится по-словацки четверток английское бездорожье ну вот с обоих сторон этого железнодорожного моста были во время Второй мировой войны, начало, установлены, так сказать, доты в 1940 году. специально для обороны, как бы. Как бы. Ну, поэтому мосту движения сейчас не наблюдаю никакого. Но пути в целости, железнодорожные пути в целости и сохранности. Не, не растащили их на металлолом. На металлолом. Вот там еще один, то есть с обоих сторон моста доты стояли. Видят, там сидели солдаты с ружьями, с пулеметами и охраняли его, мост. Стоит много лет уже. Ох! какое эхо даже. Да, солнышко сегодня хорошо. Это хорошо. Там со второй стороны, с этой стороны тоже дот стоит. Во время Второй мировой войны поставили его, но ну, в начале, в самом сороковом году. Вот еще поближе можно посмотреть. Да, до сих пор стоит. Ну что ж, был стратегический важный объект, видимо. Ну пойдем дальше пройдемся по тропинке. Здесь еще есть некоторые интересные вещи. Да, приятно подстреженная травка. На гольф-клубе. А вот дальше. Дальше там эхо войны. Эхо Второй мировой войны. Сейчас подойдем во Пар пять. 468. Ярдов Нет, непонятно мне эта игра Ну, вообще, эти игру играют очень состоятельные люди Но я не состоятельный человек, и поэтому эту игру не понимаю Вон белка канадская бегает Спряталась Я ничего не взял есть даже поесть Где она? спряталась у меня спряталась на дерево ну ладно а вот эхо войны второй мировой войны довольно таки хорошо сохранившийся дот на реке тренд здесь кольф клуб я так полагаю был из другой стороны ближе к бертон тренд Дот, но его, наверное, снесли все-таки Да, 40-й год где-то 1940 год Когда Англия была В состоянии войны с Германией И боясь различных Диверсий Здесь охранялось многое И строились такие доты И мосты охранялись Которые я показывал до этого а здесь было, видимо, описание чего-то, но оно уже не сохранилось. Да, дальше гольф-клуб, как я уже говорил. Это недалеко от Бертон Трент. Но он сохранился, да, в своем первозданном виде. Правда, заложен кирпичами. О, роколовка! кто то поймал раколовку. Да, часто здесь ставят рыколовки, раков ловят. Ну, про раков я там уже про правила рыбалки уже говорил, писал. Вернее, видео выставлял. Ну, железные двери. Не пойдешь. Ну, вот здесь сидели, охраняли. Ну что, вот такие вот дела. напоминание о второй мировой войне мало наверное кто знает об этом что находится рядом где гольф клуб ну посидим еще выпив пивка он скамеечка белочки бегают вообще прекрасно сегодня погода хоть хорошая солнышко на правда скоро закатится уже но ничего вот еще одна скамейка Вон память о Шелле Линбраунд. Она родилась 30 апреля 1953 -го года и умерла 18 января 2007 Но Ну, приятно, приятно, что они, у них память о своих родственников. Установка скамейки в каком-нибудь парке или еще где-то. О, Белка там бегает. А здесь граффити на дереве, ну, по-разному. Бежала белка. Ну ладно. Вот табличка, что это место, вся сторона этой реки, принадлежит буртон Мутуал АА. Приватный фишинг. Ну, очень частная рыбалка. Ну, в общем-то, здесь каждый клуб свой кусок земли имеет почти я допустим состою в другом клубе я не знаю могу ли я здесь ловить или нет вот. ну мне сюда дальше идти мне сюда не хожу ловить ловлю поближе вот здесь гольф клуб вот. люди шманают шарик Удовольствие, наверное, большое. Не знаю, не пробовал.